АКЛОН – это сообщество активного долголетия. АКЛОН – это международное потребительское общество. АКЛОН – это международный универсальный социально-экономический проект. Компания родилась недавно. Официальное открытие компании АКЛОН состоялось в Москве 5-6 июня 2015 года. Следовательно, на сегодняшний день компании чуть больше полутора лет. Компания Клон это 21 век. Это нанотехнологии, новые возможности и горизонты. Основателям, вдохновителем и в настоящее время президентом компании является ростовский Георгий Константинович. Это человек, который всю жизнь занимался различными проектами, имеет высшее техническое образование, занимался в сетевом бизнесе около 25 лет в МЛМ, разработчик многих маркетинг-планов. Его помощник Хомченко Любовь Ивановна, это вице-президент, руководитель, председатель правления Международного потребительского общества, социальной бизнес -системы. Директор Центра развития личности компании «Оклон» Ольга Лукашова, которая постоянно партнеров компании «Оклон» обучает, как разговаривать с людьми, как приглашать людей, как рассказывать про продукты. За полтора года динамичного развития компании «Аклон» произошли следующие события. Во-первых, открыты были штаб-квартиры компании в Канаде и в Израиле, а также в США. В компании «Аклон» в прошлом году была запущена инвестиционная программа, с помощью которой был построен на наши деньги, на деньги партнеров был построен и запущен завод по розливу флоревитов в новой фасовке в судобной капельнице в России. В середине месяца в компании работает профессиональный косметолог Юлия Древноход. Это уникальный человек. Это автор 70 книг по косметике и красоте. Более 20 лет занимается разработкой программ по правильному ходу за собой, судья международных конкурсов по эстетике тела. За полтора года. Динамичного развития компании Оклон мы имеем в компании Научно-исследовательский институт под руководством российского ученого профессора, кандидата биологических наук Михаила Сергеевича Краснова. Израильские ученые начали совместно с нами, с россиянами, разработку комплекса фитофлоревитов по 40 различным заболеваниям, под руководством российского ученого основоположника данного продукта. Профессора Игоря Александровича Мискова. За полтора года динамичного развития компании создан университет ОКЛОН, в котором будут обучаться партнеры компании. В нем будет два факультета. Первый факультет здоровья и красоты для тех, кто не имеет медицинского образования. Второй факультет подготовки специалистов по НЛН. Это будет, по всей видимости, единственное учебное заведение в России по подготовке специалистов для МОВ. И тем не менее, на этом работы не останавливаются. Израильские ученые вместе с нашими российскими планируют выпуск продукции в новом варианте. И розлишь всех этих флоридов будет запущена на заводе компания Клон в России. Компания Клон 28 февраля 2016 года была признана одной из 100 лучших организаций в Российской Федерации, которая своей деятельностью направлена на оздоровление нации. Компания Клон имеет эксклюзивное право на производство флоревитов. Это право принадлежит только нам. Флоревиты производятся на нашем заводе по международным стандартам. До недавнего времени флуоревиты использовались в ограниченном кругу врачей и некоторых передовых здравниц, в том числе за рубеж. Например, в России они использовались в Центральном институте томатологии и ортопедии, Центральный институт глазовых болезней имени Гимгольца, Институт микрохирургии глаза имени Святослава Федорова. Но с появлением компании «Оклон» эта продукция стала доступной всем. Более 70 регионах России и СНГ, стран дальнего зарубежья. Если мы посмотрим географию, это Канада, Америка, Великобритания, Франция, Германия, страны СНГ. Монголия и так далее. Если на момент открытия компании в России было около 57 пунктов, складов, где можно было приобрести эту продукцию, проконсультироваться с врачами нашими, то за полтора года это количество увеличится до 657. Разница есть, 59 и 657. Доставка флоревитов осуществляется в любую точку планеты. Заказ можно сделать в онлайн-режиме. Открытие наших ученых запатентовано и юридически закреплено в сертификате на эксклюзивную дистрибуцию. Поэтому продукция Оклом можно приобрести только в компании Оклом. Компания «Клон» предлагает комплексное решение из четырех предложений. Первое – это здоровье. Второе – это бизнес. Третье – красота. И четвертое – инвестиции. Сегодня мы с вами остановимся на первом из четырех предложений о здоровье. Мы с вами рассмотрим вкратце, какие бывают флоревиты, как они делятся, как Какие производятся часа фуривиты, и в качестве примера я вам предложу несколько программ, с помощью которых есть конкретные факты, когда люди возвращают свое утраченное здоровье. Итак, мы сегодня узнаем, как установить утраченное здоровье свое, здоровье наших детей, здоровье родных близких. И Итак, базовым продуктом компании является флуорит. Разработчиком является Емсков Игорь Александрович. Это наш любимый профессор, доктор химических наук, заведующий лабораторией института органических соединений имени Несмейянова, научный руководитель института проблем биорегуляции. И его половинка. Ямского Виктория Петровна, которая является профессором, доктором биологических наук, ведущим научным сотрудником Института биологии и развития имени Кольцова. Она имеет 120 научных работ, 10 патентов. И основное назначение ее исследований это структурно-функциональная организация неслеточного пространства. Основного компотмента тканей, ответственного за передачу информационного сигнала. Емсков Игорь Александрович имеет более 220 научных статей, 30 авторских свидетельств и указом президента Российской Федерации за деятельность в рамках оздоровления нации был удостоен высокого знания, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Российской Федерации. Наш молодой ученый Краснов Михаил Сергеевич, вице-президент, руководитель департамента науки, профессор, кандидат биологических наук, продолжает дело Янсковых, является основным научным специалистам, который разрабатывает флуоревиды в области сохранения зрения. Что же такое флуоревиды? Флуоревиды ⁇ это мембранно-тропные геоместические трансфосибитские регуляторы нового поколения. Это белково-кипидные комплексы природного происхождения. Что они делают? Флоревиты восстанавливают и, репар... и производят репарацию патологически измененных тканей. Причем это связано со способностью их дополнительно активировать клеточные источники регенерации в соответствующих тканях. Флоревиты, если сказать простым языком, это сигнальные молекулы, которые заставляют наши клетки работать так, так они должны работать. Если клеткам необходимо поесть, значит они питаются, питательные веществами. Если клеткам необходимо освободить продукты жизнедеятельности по команде именно флуоревитов, по команде сигнальных молекул они делают это. Поэтому флуоревиты это флуоревиты выделены из межклеточного пространства, которое окружает каждую клетку. И обеспечит этим клеткам защиту, питание и правильное управление. Флоревиты это жидкость, если перевести на русский язык, которая регулирует жизнь. А флоревиты бывают по происхождению, они делятся, вернее по направленности действия. Они делятся на виофтаны и Виаргоны. виофтаны это флуоревиты, которые воздействуют на глаза. А Виаргон это препараты, которые ориентированы на восстановление нормального функционирования органов человека. наименование их возникло из первых букв наших ученых. Виктория Петровна В буква, Игорь Александрович И. И получается Ви Офтаны на глаза, Ви на органы. По происхождению они делятся на биофлоревиты, это сигнальные молекулы, которые получены из межклеточного пространства тканей животных. Это фитофлоревиты, сигнальные молекулы, которые получены которые получены из межклеточного пространства тканей растений которые являются сигнальными молекулами, полученные из неслеживающего пространства тканей грибов, и макро-микроэлементы, это препараты микроразведения. В настоящий момент существует 34 виоргона и 10 виофтанов, о них мы познакомимся чуть попозже. Итак, говоря о наших проблемах, говоря о том, что такое флуоревиты, говоря о том, откуда возникают болезни, мы знаем, что современная медицина использует множество методов лечения, но все не направлены на симптомов, возникающих при том или ином заболевании. Поднимается давление, мы даем таблетку снижающую, ее, перестает работать щитовидка, мы принимаем искусственные гормоны. При этом зачастую не устраняется причина заболевания. При длительном подобном лечении наступает момент, когда применяемые лекарства уже перестают действовать. Такое заслуга наших ученых состоит в том, что они нашли природные не лекарства, не бады, не витамины, не химию, а природные препараты, которые способствуют восстановлению, регенерации и установлению патологий различных органов человека. Старение организма это комплекс нарушений в работе. Это уменьшается в скорости процессов регенерации. Иммунная система начинает пропускать, делать ошибки. В организме насчет того, что э, вовремя не выводятся продукты жизнедеятельности и не в полной мере, происходит накопление радикалов. И за счет этого появляется болезнь стали. Если человек начинает применять флоревиты, он получает следующее восстановительное воздействие на себя. Организм очищается. Микрофлора кишечника восстанавливается. Выводится из организма старые клетки, Восстанавливается эндокринная система, нормализуется углеводный обмен, вес, нормализуется работа сердца, восстанавливается нервная ткань и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас я вас познакомлю с линейкой виаргонов, которых 34. Наша задача не является рассмотрение подробно каждого виаргона с первого по 34. Наша задача, чтобы мы имели представление о том, какие виаргоны существуют в линейке продукции Оклон, с какой целью. Компания Аклон разработала и является доступным каждому следующая литература. Это каталог компании САП, где прописано назначение каждого виаргона, и рекомендации по применению, с помощью которых, имея диагноз, человек в самостоятельном состоянии найти схему применения тех или иных виаргонов для решения тех или иных проблем организма человека. Итак, поехали. Виаргон-01. Виаргон, Виаргон соединительной ткани. Его основная задача – это восстанавливать соединительную ткань всего организма и, тем не менее, осуществлять процессы ранозаживления в кожах, в тканях желудочно-кишечного тракта. Применяется в революционный период, способствует образованию эластичного, мягкого рубца миокарда, если человек перенес инфаркт. Виаргон номер два. Виаргон нервной ткани. Улучшает состояние после инсультов, черепно-мозговых травм и операции на головном мозге. Виаргон Тимса. Улучшает состояние организма при ослабленном клеточном иммунитете. Виаргон кислой фракции тимуса при амотоиммунных заболеваниях, аллергиях. Виаргон печени улучшает состояние печени, способствует улучшению состояния организма после интоксикации любой этиологии. Я по поводу Виаргона 5 остановлюсь позже, когда будем рассматривать примеры. Виаргон-6 – биофлоревит почек. Данный виаргон способствует улучшению организма после интоксикации любой степени и позволяет восстанавливать почки. виаргон желчь оказывает воздействие на процессы, лежащие в основе биосинтеза почек. Виаргон поджелудочной железы улучшает состояние при панкреатитах, как острых, так и хронических. Виаргон номер 9, биофлоревит легких, улучшает состояние при заболеваниях легких, бронков, особенно при бронхитах, пневмонии. Виаргон сердца улучшает состояние больных с тахикардией. Виаргон молочной железы, улучшает состояние при фиброзе, кисточной мастопатии, новообразованиях в образованиях молочных желез. Виаргон 12, щитовидная железа, Улучшая состояние при заболеваниях щитовидной железы. Биофлаверит яичников. Улучшает состояние пронушения их менструального цикла, дисфункции яичника без, при бесплодии. Виаргон пристательной железы. Улучшает состояние при простатитах, аденоме. Виаргон кишечника восстанавливает желудочно-кишечный тракт, устраняет хронические гастриты, язвы. 12-те перные кишки, язвенные болезнь желудка, колит. Виаргон костного мозга улучшает состояние при кроветворении. творении. Виаргон лищины. Улучшает состояние проношения тонуса сосудов при поздно расширении вен. Виаргон семенников улучшая состояние при нарушении репродуктивных функций, при мужском бесплодии нарушении спектогенеза. Виаргон чистотела является эффективным гепатопротектором при соматических заболеваниях печени. Виаргон 20. -й. Уникальный виаргон, который нормализует мочевую кислоту. С помощью этого виаргона люди отпадают избавляется. Виаргон-21 эффективен в комплексных программах профилактических мероприятий ПРИ. И здесь сделан целый комплекс заболеваний, при котором он действует. На самом деле, Виаргон-21 силикор, так называемый селен, необходим людям, потому что, по крайней мере, в России население, население не достает этого селенного. И было даже желание правительство в 90-х годах в приказном порядке, в обязательном порядке добавлять землю, селен для того, чтобы растения, которые прорастали на этой земле, накапливали селен. Виаргон-22. Микофлоревит мухомора красного. Применяется как комплексное оздоровительное средство при нервных болезнях, эндокринных заболеваниях, сердечно-сосудистых, заболеваниях органов дыхания, кожные болезни, половые расстройства, заболевания суставов и мышц, ушные болезни, заболевания пищеварительной системы. Виаргон-23, миофигу... миофлоревит лисички. Это уникальный виаргон. Овладая способностью уничтожать различных паразитов и глистов, не только взрослых, но и их яйца и личинки. Поэтому лисички эффективны при любых глистных инвазиях. Дело в том, что этот Виаргон позволяет разрушать личинки и яйца и не позволяет восполнять зрелых особей. Виаргон 24. Малыни годки. Основные заболевания, которые поддаются лечению с помощью этого виаргона, это желудочно-кишечный тракт, печень, желчный пузырь, носоглотка, дыхательные пути, паразитарные инфекции, кожные заболевания, онкология, нервные повреждения кожи, ушидов и раны. Виаргон номер 25. Виаргон, который позволяет... Применять при широком спектре заболеваний, начиная от аденомы пристательной железы и заканчивая язвами на степесто кишки. Особенности применения морозника кавказского – это выраженное кардиотоническое действие, улучшает работу сердца. Выраженное противовирусное действие, ярко выраженное нормализующее влияние на психику, обладает кровоочистительным действием, чистит нервные каналы, повышает иммунную активность организма, защитные функции крови и так далее, и так далее, и так далее. Виаргон 26, Виаргон костной ткани, позволяет оказывать регуляторное воздействие на процессы, лежащие в основе биосинтеза костной ткани, рекомендован при переломах при остеопорозии, при атритах, при атрозах, при остеохондрозии позвоночника. Вергон-27, комплекс нормализации тела, содержит э, такие компоненты растений, как горец птичий, капуста белокончанная, морозик кавказ, имбирь, лимон, тыква и позволяет влиять регуляторное воздействие на процессы, которые определяют нормализацию веса, в том числе профилактику ожирения. Виаргон-28, мы уже подходим к самому концу, водная фракция олигохитозана. Это антибиотик природный, не химия, не искусственно созданный лекарственный препарат, а именно природный антибиотик, который позволяет который позволяет Использовался в качестве нетоксической альтернативы классическим методикам. 30 Это напочники. Способствует, важный аргон способствует нормализации образования гормонов, влияющих на, обмен, влияющих на процессы обмена. В том числе способствующих превращению белков в углеводы и повышающих устойчивость организма непоятным воздействие Виаргон-31 селезенка стимулирует процессы нормализации функции селезенки, в том числе продуцирование циркулирующих лимфоцитов. Виаргон-32 фитофлоревит лопуха применяет при подагре в повышенном содержании мочевой кислоты, простуды, заболеваниях поджелудочной железы, воспалительных заболеваниях почек. Виаргон пещеристого тела стимулирует процессы омоложения ткани пещеристого тела, нормализуя эректильные функции пениса. И последний виаргон. Флоревид Германия, 34. Он обеспечивает перенос кислорода в тканях организма, улучшает проводимость нервных импульсов, повышает иммунный статус организма и проявляет противопоколевоактивность. Итак, уважаемый гость, 34 виаргона. 34 определенных органов тела. 34 определенных виаргонов, которые можно использовать как конструктор здоровья. Вот это научное открытие использовалось для того, чтобы наши ученые после двухлетнего применения в широких массах получили практические рекомендации, при тех или иных заболеваниях. Я хочу, чтобы вы четко поняли, реаргоны, изобретения ученых, сигнальные молекулы ни в коем случае не заменяют нашу медицину. Наша медицина высококлассная, инструменты у них высокотехнологичные, поэтому, чтобы вы восполнили восстановили свое утраченное здоровье, необходимо получить диагноз. При наличии диагноза вы всегда можете составить себе из 34 различных флоревитиков программу, с помощью которых вы уйдете от того или иного заболевания. Сейчас мы с вами познакомимся с виофтанами. Мы помним, что флоревиты делятся на виофтаны для глаз, и виаргоны. Виаргоны мы с вами рассмотрели. Виафтаны сейчас мы с вами рассмотрим в линейку. Их всего 10. Итак, виафтан номер один. Виафтан соединяет нет ткани. Обеспечивает восстановление соединительной тканей всех частей глаза. Стимулирует процесс ранозаживления роговицы, конъюнктивиты глаза. Способствует восстановлению структуры тканей травмированных роговиц. Виафтан номер два хрустали глаза. Рекомендуется для профилактики катаракты, а также улучшения зрения при ней. Виафтан номер три. Биофлуверит нейральной сетчатки глаза. Рекомендуется для профилактики и лечения витриоритальных патологий. Обладает сосудорасширяющим действием в случае отслойки сочатки, сахарного диабета, склероза сосудов. Применяется совместно с Виафтаном 9 для, при ретинальных патологиях. Виафтан номер 4 – биофлаверит склеры глаза. Рекомендуется для улучшения зрения, особенно у детей и подростков, при дальнозоркости. И миопии. Виафтан номер 5. Флоревит склеры глаза. Придально зоркости для взрослых. Тормозит развитие патологического процесса при пигментных ретинитах и макуладистрофии. Виафтан номер 6. Роговица глаза. При промутнении роговицы, при травме, ожоговой болезни глаза применяется. там номер 7, биофлаверит целиарного тела глаза. В основном восстанавливает нормальную продукцию внутриглазной жидкости и обменный процесс между ними и тканевой структурой глаза. Виафтан 08 – радужная оболочка глаза. Виафтан 09 – флуоревит стекловидного тела глаза. И Виафтан 10 – флуоревит нервной ткани глаза. Поэтому если мы себе представим строение глаза, то вот эти 10 Виафтанов, они практически на каждую составную структуру глаза имеют воздействие. Возникают часто вопросы. Неужели продукция оклон флуоревиты самая лучшая в мире? Алевтина Мосина, корреспондент, задавала вопросы Михаилу Краснову, на который он ответил следующим образом. Да, наши флуоревиты самые лучшие в мире продукты, потому что они наиболее эффективно работают. Применяются высокочувствительные соединения, которые относятся к новой группе биологически активных веществ, это биорегулятор. И они за счет своего действия проводят восстановление, репарации поврежденных органов и тканей. На вопрос, можно ли сказать, что у никого ничего подобного в мире нет, Михаил Краснов, профессор наш, ответил, конечно. Во всем мире только в двух лабораториях под руководством Невского Игоря Александровича и Виктории Петровны занимаемых исследованием этих молекулей. И самый последний вопрос, наверное, который важен для всех. Скажите, пожалуйста, а почему официальная медицина не хватается за это открытие и не лечит всех людей? Вот этот вопрос, он волновал практически всех. И каждый Второй человек задавал такой вопрос. Почему, если эти препараты, вопреки лекарственным средствам, БАДам, витаминам и другим химическим элементам, восстанавливают клетки органов, не имея побочных эффектов, не имея эффекта передозировки, не имея противопоказаний, которые можно применять даже детям, почему медицину их не использует? Краснов ответил просто. Для того, чтобы мы использовали их как э, препараты, лекарства, мы должны иметь у официальной медицины свои подходы, свои критерии отбора препаратов. Там должно быть четко отдельно действующее вещество, лекарственное вещество. Если наши комплексы разбить на отдельные компоненты, которые хотят использовать в классической медицине, то они не будут в принципе работать, потому что это комплексы белково-пептидные, пептидные комплексы. И еще классическая медицина это фарм-индустрия, фарм-бизнес, и у них свои задачи. Вы прекрасно слышали о том, что вчера президент Российской Федерации Владимир Путин имел длительный разговор по определению перспектив развития и выделения денежных средств на определенные программы развития страны, в том числе и по здравоохранению. И он отметил, что медицина наша шагнула глубоко вперед, она высокотехнологичное. Мы с помощью сейчас диагностики можем продиагностировать человека вдоль и поперек и поставить диагноз. Но это все плохо. Но самое плохое состояние медицины – это уровень поликлиники, где врачи не занимаются профилактикой, где врачи только лечат, выписывая лекарства и снимают симптомы болезни. Поэтому с чего начинается здоровье? Здоровье начинается с восстановления соединительной ткани, нервной ткани, почек, печени антиоксидантной схемы организма и восстановление всех все функций очищения крови. Поэтому я обращаюсь ко всем, кто пришел в эту комнату, кто еще не начал применять флоревиты. Начните сейчас. Начните там, где вы находитесь. Начните со страхом. Начните с болью. Начните с сомнения, Начните с трясущимися руками. Начните с дрожащим голосом, но начните. Начните и не останавливайтесь. Начните, где находитесь, с тем, что у тебя есть. Просто начните восстанавливать свое здоровье. И вы его восстановите. У нас в компании Аклон еженедельно в соответствии с расписанием проводятся вебинары наших специалистов врачей. По понедельникам научные открытия и проблемы с глазами рассматривает профессор Краснов Михаил Сапиевич. Врач авиационной медицины Севастьянова Татьяна Ивановна 25 лет проработала в авиационной медицине. Ее отличие как Терапевт традиционной медицины, врача авиационной медицины, отличается от терапевтов, которые находятся в поликлинике, только тем, что ее задача, чтобы тот на состав летал, то есть занимается профилактикой. В поликлиниках занимаются лечением. И Валерий Рытиков, заслуженный целитель Российской Федерации и диагност, тоже проводит вебинары на которых вы можете прослушать э, те или иные проблемные вопросы. Как правило, они рассматривают те или иные заболевания и получить консультацию в случае необходимости. Итак, в качестве примера я вам проведу несколько комплексов, нормализ... э, которые, с помощью которых решаются те или, иные, про... те или иные проблемы. Комплекс, который любят женщины. Это комплекс для нормализации веса тела. Комплекс состоит из трех виаргонов. Виаргон номер один – соединительная ткань. Виаргон номер 25 – это морозник кавказский, который восстанавливает практически все составные части организма. И виаргон номер 27, который является комплексом нормализации веса. Куда входят следующие растения? Причем не растения входят, а выжимка внеклеточного матрица таких растений, как горец птичий, капуста белокочанная, морозник авказский, лимон, тыква, листья березы, ромашка, чеснок, алой, укроп и арбуз. Я хочу подчеркнуть, что вы поняли, что если я приду в аптеку и возьму составные части вот этих растений, каким-то образом их соединю, отварю, смешаю, разбавлю и так далее. И я не получу тот результат, потому что вьюаргоны работают на уровне соединительной ткани. Восстанавливая соединительную ткань и воздействием на те или иные органы человека, за счет восстановления соединительной ткани восстанавливается структура и функции клеток, что приводит к восстановлению структуры и функции органов что приводит к улучшению функциональных способностей той или иной системы человека. Любимая моя, любимая, Любимый мой набор укрепления вашего сердца. Скажу про себя. Значит, у меня диагноз был, как у человека, который служил в военно-воздушных силах, это, как правило, ишемическая болезнь сердца. Употребляя по этому набору в течение полутора лет Виаргоны 0,1 и 21, это Виаргоны, которые обеспечивают нормализацию функционирования соединительной ткани, нормализацию адаптивных и иммунных способностей организма. Виаргон 10 и 17 это для нормализации функционирования сердечно-сосудистой системы и профилактики инфарктов и аритми. И аргон 22 который является мухомором красным и имеет широкий спектр оздоровительного влияния на нервные, эндокринные, сердечно-сосудистые, заболевые органы, дыхания и так далее. Через полтора года я не имею тех критерий, которые позволяют сказать, что у меня ишеническая болезнь сердца. Это не значит, что она прошла. Это значит, что те критерии, которые приводят к этой болезни, это повышенное давление, учащенный пульс, головные боли, это состояние сосудов головного мозга и так далее. У меня этого уже нет. Полтора года и этого нет. И это здорово. Восстановление головного мозга после инсульта в червенно-мозговых травм операция на головном мозге. Конкретный пример. Город Омск. У нас есть такая Валентина Урунбайрова. Она практически вытащила с того света своего родного брата. Когда у него случился инсульт, применяя виаргоны 1, 2, 21, 10 и 17. Она просила девочек, когда он лежал в реанимации, поить его водичкой. Набрала 4 бутылочки по литру, капала туда виаргоны, вот для того, чтобы парня пои. Прошло два месяца. Ходит, ест, разговаривает немножко с трудом. Но тем не менее результат ему не дали инвалид. После такого инсульта. Фантастика. Восстановление легких и брокков. Особенно при пневмониях. И особенно есть такая болезнь, хроническая болезнь легких. Хобр. Хоббл. Так вот, практически медицина хобол этот вылечить не может. Применяя вот этот набор, Андреева Людмила Александровна, я не могу сказать, что она вылечила хоббл, и тем не менее она идет к выздоровлению. Диапазон глубины дыхания усилился, отдышки нет, результаты Флюорографии показывают положительные сдвиги. Восстановление кишечника. Набор, состоящий из трех виаргонов. исчезает изжога, отрыжка и так далее. Восстанавливается работа кишечника, язвенная болезнь, желудка уходит, дисбактериоз уходит, калит уходит и так далее. И самое главное восстановление печени и почек. Вот э, я не верил в эти капли. Я не верил, что можно что-то улучшить, что-то исправить, что-то восстановить. Мы начали применять вот именно с этого набора. Потому что у Андреевой Людмилы Александровны поставили диагноз гипотоз печени. Выписали лекарства, порядка 5-6 тысяч надо было отдать. Это лечиться около 4 месяцев, каждый месяц по 4-5 тысяч. Она мне говорит, давай мы купим две На вопрос, что это такое, она объяснила мне, капли. Я в них не верил, и тем не менее, если ты решила, давай купим. Так вот, Рождество. Шестнадцатый год. Пузырьки стоят на столе. Наступило утро. Виаргон. 5 капель. 0,1. Виаргон 21. 5 капель. Виаргон 6. 5 капель. Виаргон 5. 5 капель. То есть мы начали с самой максимальной дозы. Вечером я его увез, понятно, что. С ДСНП-2. Когда Дежурный врач спросил, что вы пили, я ответил, капли У Он меня спросил, это что, коньяк какой-то? Нет, капли институт. Посмотрели в интернете. Я не буду долго рассказывать, через неделю она вышла из снп 2 выписали ее. И в выпускном эпикризе было написано, из почек вышла патогенная микрофлора. Удумайтесь, пожалуйста, из почек вышла патогенная микрофона. Сколько она не сдавала анализы про почек, про почки вообще не было никакой речи, что почки больные, что с почками непорядок, что с почками что-то не так. За счет вот этого набора нет проблем. Пропила она его около пяти месяцев, проходили диспансеризацию, гипотоз не выявили с помощью УЗИ, Левая и правая почка работают без замечаний. Слава ученым, прекрасные капли. Обращаясь к нашим любимым женщинам, после 45 лет каждый год необходимо проверять молочные железы. Если там появляются какие-то новообразования, то вот этот набор вам позволит от них отказаться. Глазные болезни, конъюнктивиты, яфтан-01, глаукома, нормализация внутриглазного давления. Вот он, комплекс набора. Перед тем, как соглашаться применять вот эти яфтаны, человек, который, которого поставили диагноз глаукома, причем поставили диагноз не в поликлинике обычной, а поставили в областной в глазной поликлинике глаукома. Я посмотрел в интернете, каким образом лечат глаукомы хирургическим путем. Оказывается, с помощью скальпеля или другого инструмента делают надрезы глазной яблоки с тем, чтобы избыточная жидкость выходила наружу, тем самым уменьшают внутриглазное давление. Второй вариант. Делают прорези и вставляют туда так называемые фильтры, чтобы выпускать жидкость наружу, а снаружи и вовнутрь ничего не поступало. И третий вариант это на железу, которая формирует внутриглазную жидкость, воздействует лазерным пучком таким образом, чтобы она уменьшила количество жидкости внутри глазной жидкости, которую она вырабатывает. Пять месяцев голоукома снята. Катаракта. Особенно хочу остановиться на катаракте. Врачи, особенно в областной глазной больнице, не всегда договаривают до конца. Они говорят, что мы вам заменим хрусталик и катаракты у вас не будет. Но они умалчивают о том, что хрусталик кладется в сумку. И дело в том, что световые лучи проходят не только через хрусталик, но и ткани роговицы, и ткани сумки. Если эти поражены катаракты, то человек все равно не восстанавливает свое зрение, тратя только деньги. Кроме того, флуоревиты – они безопасное решение для заботливых мам и их детей. Флуоревиты можно применять детям практически с рождения. Вот примерная аптечка с молодой мамой. Соединительный вергон – 1, 2, три. 5, 15, 22, 23 вы видите все, да? Вы видите основные проблемы, которые могут быть у ребенка. Это слабая иммунная система, повышенная возбудимость, это печень, кишечник, это различные э, виаргоны 22, 23, 24, которые имеют комплекс влияния на многие болезни. Это виаргоны, которые помогают избавиться от глистов и так далее. Виафтан-01 – это конъюнктивиты, рез в глазах различного рода травмы. И виафтан-5, который уменьшает или вообще устраняет дальнозорплость или визороплость. Различные порезы, ссадины, синяки, паразиты, болики, животик, колики новорожденных, нарушение сна, гиперактивные нервные дети – все это помогает наши флоревиты. Они безопасны, они не лекарства, не имеют противопоказаний, не имеют повышенных эффектов, не имеют передозировки, работают мягко и так далее. Задержка речи, пожалуйста. Возбудимость нервная, пожалуйста. ОРЗ, грипп, виргончики, видите, пожалуйста. 10 раз в день и через полтора-два дня ребенок становится здоровым. Плохой аппетит, пожалуйста, эвергончики. Малыш будет с ложкой бегать за вами, просить покушать. Сдуйте животика, пожалуйста. Энурез, пожалуйста. Все это есть, все это наши ученые сформировали и рекомендации. Ну и конютивиты, стоматиты, диеты, понятно. И заканчивая нашу встречу, я еще раз обращаюсь к вам тот кто первый раз тот кто не все еще свои проблемы решил со своими болезнями, начните сейчас начните там где вы находитесь начните сомнений начните с тусущимися руками поражающим голосом начните просто возьмите и начните